Всем привет. Выборы – это важнейший институт, который позволяет гражданину влиять на политику государства. Но у нас эту возможность отобрали, и чтобы вернуть себе выборы, мы на них наблюдаем, пытаемся сделать их честными и предотвратить нарушения. В Петербурге около 20 тысяч членов избирательных комиссий. Кто эти люди? Школьные учителя, воспитатели детских садов – и надавить на них, заставляя фальсифицировать, очень просто. Поэтому в избирательных комиссиях должны быть люди неравнодушные. Это реальный способ приблизить прекрасную Россию будущего. Но простой наблюдатель не всегда может повлиять на то, что происходит в день голосования. И мы собираемся направить на участки членов избирательных комиссий, чтобы изнутри контролировать честность и прозрачность выборов. Набор в избирательной комиссии Петербурга и области продлится до 24 апреля. Мы ждем вас в штабе каждый день с 12 часов дня до 9 вечера.